Вечер добрый, как всегда у микрофона Вадим вы и вы на канале Картавы в игры на ПК. Сегодня мы с вами продолжим игру Close to Sun и наконец поймем ли, что будет в этом глубоко тонущем корабле, как и мой канал, глубоко тонет на Ютубе, также и мы глубоко глубоко тонем с каждым прохождением этой игры. Итак, поехали, друзья. Мы будем обязательно бежать по всей игре и думать. Думать на ходу. Быстро. Нам нужно быстро думать на ходу. Цветы... Теперь все фоны. Не очень красивое название, как по мне, но мы посмотрим, понюхаем и я дам вам ощутить этот вкусный запах этих цветов, которые будут проходить в этой игре. Вы почувствуете ту атмосферу, которая будет проходить в этих цветах. И мы пороемся во всех клубничках, во всех тычинках этой игры. Так, что-то опять мне плохо, походу. Где я? Ада очень упрямо нужно было прислушаться к ее словам. Ты можешь пройти через по половину Гелиус, не насмотря на мои попытки из-за этой ошибки моей ошибки. Сейчас I я иду to постараться исправить ту ситуацию и забыть исследования Ады. Я советую оставаться вам на месте и передохнуть. Но я уверен, что вы мне не послушаетесь. Так, нам нужно смотреть, что... Давайте смотреть а, свои раны. Осмотреть свои раны. А что мне на них смотреть? Так, выясните, где вы находитесь и... Найдите способ помешать Одри обри одри я нахожусь в больнице я это вижу здесь очень много всяческих мед Тележек, коек и все такое такое подобное в общем лазарет Итак погнали дальше я обещала Ади найти ее исследование и я сдержу слово So По моему, это тот же самый, тот же самый, тот же самое, что у нас было. В общем, здесь, да. Это тоже та же самая дверь, только выход у нас с другой стороны получается. Вот. Здесь что, вход в эту дверь и все, больше больше больше ничего нету. О, довольно таки интересно, как выбраться отсюда. Нет, здесь как раз таки одна дверь и она открытая. Окей, пойдем решать э, проблему по о ой Возникнувшие ситуации, потому что... Так, давай смотреть. Потому что здесь была... Не очень похожие комнатки. Да, вот еще дверца, которая может открыть. Давай посмотрим, что здесь. А, Братья. И... Yeah. Так. И... Yeah. Бумажки, которые нам, возможно, пригодятся, нам сразу идти сюда или нет? Как ты считаешь? Мы можем подняться наверх, но я вижу сразу перед собой дверь, и я хочу ее открыть, потому что мне нужно изучить, прежде всего, ближние места, прежде чем окунаться в вглубь игры, чтобы потом не возвращаться назад. Так. Вот здесь, здесь мы не можем выйти, и у нас проблема с электричеством. Так, ее больше нет. Вместе он что-то исправит. Подожди, это воспоминание. Так. Так. Чёртовы воспоминания, которые нагрянули именно сейчас. Именно сегодня. Куда ты несешь её? Стоп, that... это же я. Кто, кто мне не... За призрачными фигурами меня направляться вперед или назад? Куда? Куда пошли фигуры? Да, вот он пошел. Вперед, is... Значит, я Это carrying... я. Все да, верно, мы двигаемся, давай прибавим хода, потому что мне эта игра уже как бы на канале не актуальна, ее не смотрят, и... а мне хочется пройти ее. Так. вау, что произошло? Это всплески памяти или что-то такое? В общем, столкнулся я со своей памятью, которая произошла. Так, мы сохранились, значит, мы сделали часть, часть твоей работы. Так. И вот тут самое... Самая... So Ты меня Ты путаешь. Me, sister, И тут самое главное, налево пойдешь... Пизды получишь, направо пойдешь, тебя похвалят. Я люблю тебя. Я Меня сюда принесли. Надо Даже мне следовать. Давай попробуем сюда проследовать. Что, что у нас здесь? Я так же, как и вы, не знаю, что там вдалеке, и. Я бы so изучил все это, потому что здесь довольно-таки интересно. I will... I I главное, чтобы не пропустить Hopefully, ничего. Увлекательного. Да, цветов у нас Oops, очень много. Если это то то подумайте еще Что, что? что это вообще такое? Mean, dead, <просы> <isn't> <просы> <gone>. в общем, <просы> здесь <просы> ничего <просы> интересного <просы> нету. <просы> <хотя> возможно, <просы> возможно. <просы> Я, Я думаю, что можно покрутить <просы> вот <просы> это. Нет. В общем, мы здесь пробежали. А, so ah, еще можно подняться наверх. Найдите the способ, чтобы добраться до до башни ты Думаешь? Ты думаешь, я знаю, как добраться до башни Тесла? Довольно-таки странный вопрос. Добраться до башни Тесла. Где она находится? Ты мне покажи, где она находится. Я же не знаю, где она находится. И где я был? Так, мы, по-моему, спустились вон оттуда, да? По-моему, мы спустились оттуда. Сразу прибежали сюда. Значит, нам бежать вон туда. Логически мыслью, или не логически? Что-то я пропустил. Что-то я очень сильно пропустил, потому что здесь должен быть какой-то выход. И если я не прав, пусть меня укусит муха, которая сидит у меня на лице. Так, вот здесь что-то мы можем как-то пройти. Нет. Кто-то мы с вами пропустили. Здесь мы подняться не можем, да? Где-то, где-то до должна быть лестница, которая поднимается наверх. считаю что. Весь путь, который мы, ага, вот она. Да, пробежал я ее очень быстренько. Здесь довольно-таки все просто, ребята. Если есть какой-то рычажок. Пробегите через лабораторию, добираясь до морельсовой станции. Break the quarantine. Finally, with sense. Я вообще не понимаю, куда бежать. Видел здесь монорельсовую станцию. У нас какой-то получатель вот здесь стоит. Но я к нему, к сожалению, не могу подобраться. С той стороны. Изучить его, хотя бы посмотреть, что это такое. Мне же интересно Все. я, я что-то активировал я не знаю что я активировал time. Uh -huh. Fine. I'll be faster. я понял Я понял. Спасибо, что он выключился вовремя. Так, мы можем что здесь сделать? Мы можем из... вот это, вот, скорее всего, включить. Так. Во. Извинь, мы можем там пройти. Там напряжение Я очень боюсь за твою смерть Ну ладно, давайте попробуем Поэкспериментируем Как говорится, кто не кто не Рискует, тот не пьет Шампанского Согласна со мной В моем случае риск Это то, что я вообще пришел на YouTube И Так, мы вот здесь еще можем пройти Так так, Да, да. Я же могу здесь потеряться. Мы идем куда идут люди. Подожди. Как же... Как же... Вот эта часть. И мне предлагают спуститься, окей, давай спустимся. А, не активировав о, второй генератор, мы не можем открыть дверь. Я так понимаю, что его нужно как-то активировать. Но как? А заплутал, ребят. Я заплутал и не знаю куда мне идти и зачем явно то что мы можем подняться нет не можем подняться можем а все все я нашел путь я нашел эту волшебную кнопочку и надо быстренько спускаться, получается, вниз. Надеюсь, что, что я успею. Нет, не успел. Быстрее надо думать, быстрее двигаться. Ну, по крайней мере, мы разгадали ход. Разгадали тайну, которую нам... Мы уже знаем, да, что делать и как. Так, и быстренько бежим. Блин, вот бы здесь как-то не мешкаться еще. Нам нужно успеть. Поворот. Нет, он насловит здесь. Черт, возьми, я успел. Я успел. Конечно, я пропускаю, наверное, все фишки. Здесь мы можем спокойно, наверное, уже... Спокойно уже посмотреть, что здесь. Но, к сожалению... Ничего интересного тут-то нет Сядьте вагон мон монорельса и доберетесь до башни так а где вагон like лё видишь где-нибудь вагон? не вижу вагон. Так, мы отсюда пришли, подожди. Я хотел посмотреть вниз, что там. Нам же ясно сказано что мы должны попасть в вагон а как попасть в него здесь есть лифт это еще одна загадка а, довольно таки интересно Как попасть вниз, я так понимаю, что Монорельс внизу? Ну вот я что-то похоже на Монорельс. Вижу внизу. Ну как туда попасть? Вот это вопрос, который меня мучает. Здесь показано, что это станция. Но я не вижу монорельсов. И мы пропустили два притяжа, чтобы... Ну отсюда уже как бы мы убежали. Это я зря побежал назад. Фу, логика. Подожди, мне показалось, что вот здесь есть. Да. Как его нарушить? Так интересно, как мне спуститься туда, потому что я вообще ничего не понимаю я не заметил его и как? ты видишь где-нибудь поезд? что? на это инженерия, ребята. Ну что, поехали, полетели. Вот это мы вверх пошли. И вот, мы переходим уже в новую главу, которая, я не знаю пока как она будет называться. Путь Ареса. Это не предвещает ничего хорошего. Очень странное задание. Согласуйте с Теслой свои действия против Обри. Так, куда мне выходить? Где Тесла? Почему я не могу выйти отсюда? Роуз, вы на месте? Да. Иду к башне, только я не знаю, где она находится. Обри направляет на... У меня такое ощущение, будто бы я находился на этой же станции. Но это не так. Это худший план, полагаю. Потом вам придется держать обри под контролем. Я использую исследования вашей сестры, чтобы э, закрыть разлом. Доберитесь до входа в башню и найдите лифт. Должно быть башня Теслы. Входа здесь нет, ребят. А. Это просто шикарное место. Посмотри, как это все выглядит. Это на уровне Нью-Йорка, я не знаю. На, на уровне Москва-Сити. Еще как это назвать? Давай не будем ничего забывать потому что мы уже с тобой забыли в прошлой главе две две бумажечки воу, воу, воу. ужасно Ксопильная музыка. Что? Обри, стой, кто идет? это ты Никола. Я очень занят, Обри. Похоже тебе нужна помощь с расчетами. Роуз, ты еще жива? Эхехе. Выходит э, убить тебя намного сложнее, чем твою сестру. Неутолченный ты не смотришь вперед. Так, ну давай, мы не будем с ним разговаривать с, э, слишком долго. О, да. Так, что дальше? Я вижу рычаг. Что, что открылось-то? Дверь открылась. Надеюсь, что она не закроется, пока я отсюда бегу. Но бумажка, обязательно бумажку мы берем. Так, наверх. Даже не надеюсь. Так, ну нам надо как-то искать. Искать проход отсюда. И вот он. Мы его буквально на, на коленках нашли. Будучи на коленках, стоя... Прося у Бога хоть одного еще подписчика на свой канал. Мы ползем непонятно где. Кто-то еще подписался. Набрал мне хотя бы тысячу человечек. Вот. Мы уже проползли эту стадию. Так, куда дальше? Вижу сразу дверь, но да, не но, а да. Бегу вперед. А, дол должен быть, да, вот он. Должен быть еще какой-то вход, э -э и мы его находим. Так классно это выглядит все со стороны. Давай возьмем черчежик. так куда куда куда я даже не знаю куда куда дальше слушай роуз I... Что ли мы сделали? куда идти наверх башни на грузовом лифте и грузовой лифт все я пошел я практически выполнил твое задание никола это все Икара Бух Бух, куда идти? Обри Есть незаконченное дело Помогите вернуть Тесли разлом что блин вы предлагаете мне сделать то с ней так ну я думаю что это можно как-то пройти обойти нет так ну здесь я тоже не могу пройти обойти а вот здесь Месть подождет. Так, окей. Оо, хороший парадокс. А, где-то я вот здесь вижу. Отлично. Так, давай включаем. Я на месте. Так. Чего сделать? Делать вообще без проблем. Right спуститься по лестнице и лестница так, вот здесь лестница вот здесь вау Так, давай вытаскивай скорее, то... Потянуть рычаг. Какой рычаг? Что? <связывая> Не стойте на месте, спускайтесь под лестницу. куда идти на столе он говорит на каком-то столе я не вижу Я не вижу на столе ничего. Здесь нет ничего. А как мне... А... а, вот. Может, вот здесь и. Исследование у меня, отлично Yo, Rose, Бегите, надо бежать LB5. Я You'll думаю go. сюда Что дальше? в порядке up, надо бежать башня башня вот-вот uh, упадет так а куда мне идти я понял ни шагом назад ни влево ни вправо я не понимаю куда я бегу и зачем я бегу но финал если это финал он очень эпичный Всё. я убежал или нет Пойдите мне, пожалуйста. Ты, я думаешь, знаю, где покой Тесла? Елки-палки. на лифте. вам нужно найти найдите и прокрутите глобус чтобы открыть доступ к лифту и глобус надеюсь я иду к глобусу а этот глобус... Не, он не похож на глобус здесь вообще ничего не похоже на глобус Ладно. похоже нам придется сделать еще одну серию ну вот. что... И... Тем самым временем ему... Я прощаюсь с вами. У микрофона, как всегда, был Вадим Картавый. Вы были на канале Картавой компании. Всем спасибо.